Всем здарова, ребята, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я вам расскажу точную дату обновления, которую рассказали сами разработчики в своем твиттере. И именно в этом обновлении будет добавлена новая карта Airship, на которой мы все вместе сможем поиграть. Ну и также я вам в этом ролике расскажу точное время, в которое выйдет новая карта Airship. Ну а прежде чем тебе сообщить такую суперинтересную и суперактуальную информацию, я попрошу тебя поставить лайк авансом И подписаться если ты не подписан У меня есть цель Это 50 тысяч подписчиков И к этой цели движет только твоя подписка Поэтому подписывайся И ставь лайк Но ну, а я тебе пожелаю приятного просмотра Наконец мы дождались того дня Когда же уже наконец Выйдет новая карта Airship Этого момента мы ждали Порядка 4 месяцев Ну не хило вроде После маленького обновления в сети появилась очень сильно интересная информация Про дату обновления К сожалению, одна Оказалась неправильной Ну, короче, фейк Но все же, эта информация была максимально интересной В сети появился скрин На котором было написано То, что, мол, разработчики сказали То, что новая карта Airship выйдет 17 марта 2021 года. Хоть это оказалось фейком, но все же была очень интересная информация, которая хоть как-то подогрела интерес к предстоящей карте. Потому что за столь такое большое время которая тянули разработчики с выпуском новой карты, уже огонь, который горит в нашей душе, ожидание новой карты уже погас. Для каждого ролика, который касается темы обновления, я ищу информацию в официальном Твиттере разработчиков. Ну и когда я сегодня зашел в Твиттер разрабов, я очень приятно удивился. Да блин, я очень приятно офигел, так как и сами разработчики прям прямым текстом написали дату обновления в игре Among Us. Именно то, что мы вытягивали с разработчиков на протяжении четырех мать его, месяцев. В общем, вот какой пост я увидел в твиттере разработчиков. Именно вот такой пост я увидел в твиттере разработчиков. И если ты его не видел то как минимум на твоем лице появляется улыбка, потому что это официальная дата обновления, о которой я тебе точно говорю, то что обновление в игре Among Us с новой картой Airship выйдет именно 31 марта. Но про 31 марта здесь тоже надо поговорить Во-первых, дата 31 марта взята именно из твиттера разработчиков То есть разработчики именно по своему времени посчитали 31 марта Ну а для жителей СНГ это уже будет совсем так. Другой день Тут правильно сказать то, что даже другой месяц В общем, для нас, для жителей страны СНГ Обновление в игре Among Us с новой картой Airship Выйдет 1 апреля а именно в 0000 по МСК. Поэтому сразу будьте готовы, то что в течение 31 марта не выйдет новой карты. У меня есть важный вопрос для знатоков, которые следят за историей новой карты Airship. В декабре 2020 года Among Us вышел на Nintendo Switch. Но на Nintendo Switch произошел баг. Это то, что карта Airship была в общем доступе. Но это мы знаем. А вот знаешь ли ты, какого числа игра Among Us вышла на Nintendo Switch? Какого числа декабря Among Us вышел на Nintendo Switch? Первый вариант это 11 декабря. Второй вариант 15 декабря. Третий вариант 19 декабря. Пиши правильный ответ в комментариях и ты попадешь в следующий ролик. Ну а с вами был Чайок ТВ. Подытожим, новая карта Airship выйдет 1 апреля в 12 часов ночи по МСК. Думаю, что за такую подробную информацию можно поставить лайк под этот ролик и подписаться на канал. Но не забывайте то, что обновление сначала выйдет в бета-тестировании, и поэтому скорее становитесь бета-тестировщиком. А на этом ролик подошел к концу, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.